Кистеперые рыбы древняя группа рыб. До первой половины 20 века их считали вымершей ветвью позвоночных, когда-то широко распространенных как в пресных водоемах, так и в морях. Кистеперы близки к двоякодышащим, скелет у них был в основном хрящевым. Плавники кистеперых были похожи на плавники рогозуба. Плавательный пузырь превратился в парное легкое, ноздри, сообщались с ротоглоткой. В настоящее время известен один современный представитель – латимерия, потомок морских кистеперых. Латимерия – крупная рыба, длиной до 180 сантиметров. Ее тело покрыто массивной чешуей. А самое удивительное, что есть у латимерии – ее плавники, которые похожи на мясистые лопасти и напоминают лапы земноводного они очень подвижны. Грудные плавники могут вращаться почти в любых направлениях. Благодаря им латимерия может подкрасться к своей добыче, медленно карабкаясь по грунту, питается рыбой. Крупные кринки латимерии, каждая размером с апельсин, а всего их десятка два, развиваются в теле самки так, что на свет появляются уже молодые рыбки. Живут в латимерии у дна, на глубине до 400 метров, возможно, и глубже, в юго-западной части Индийского океана, у Коморских островов.